Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. И сегодня я хочу поговорить на тему замужества, на тему «Где и как найти супруга?». Естественно, нас, женщин, очень сильно всегда интересует эта тема. И даже если у нас с вами уже вопрос закрыт, то наверняка есть люди, которые нам дороги и нам важно, чтобы у них тоже было все-все хорошо в этой области. Наши там дети, дочки, например подружки сестры родственники да кто угодно тема замужества за кого выйти замуж когда выйти замуж а, стоит ли мне искать мужа который меня старше или который меня моложе он должен быть богат или пусть он будет а, финансово может быть сейчас не обеспечен но он потом разбогатеет когда женится на мне а, да Масса вопросов. Сколько раз я буду замужем? О, самый любимый вопрос. Сколько раз я буду замужем? Да? А, вопрос для замужних женщин очень часто. А не разведусь ли я? Или когда этот момент... ну когда этот момент кризиса будет. Вот на все-все это может ответить наша астрологическая карта. И, собственно говоря, в этом видео я хочу немножечко, может быть, успокоить кого-то, показав вам карту Лолиты Миляской, известной певицы и телеведущей, которая была пять раз замужем и в, карте, в астрологической карте которой все не так просто. Давайте на это посмотрим и немножко разберемся, что же такое астрологическая карта и как в ней увидеть аспект мужа, власть, которая отвечает за мужа, в том числе для женщины, как увидеть аспект мужа, как увидеть супружеский дом и какие выводы из этого можно сделать. друзья, сейчас мы с вами посмотрим карту Валиты. Ну, и хочу напомнить, что для того, чтобы сделать, например, свою астрологическую карту, вам нужно зайти на наш сайт «Школа Натальи Пугачевой» в раздел «Калькулятор в Адзе» вы вводите свое, свои данные, данные рождения и можете, значит, имя, пол дату, время, город, в котором вы родились и расчет. Сегодня мы с вами будем говорить про звезду мужа. Что такое звезда мужа? Это стихия, которая отвечает за брак, ну за власть. Начинаем с, с того, что она отвечает за власть в нашей карте, ну и в том числе за наше с вами за замужество. Как мы смотрим эту звезду? Мы с вами смотрим день. Мы смотрим от дня в день, столб дня, в нашей астрологической карте мы видим столб года, месяца, дня и часа. Это та самая астрологическая карта, которая нам с вами дана на всю жизнь. То есть смотрим в столбы судьбы. Мы смотрим на день, верхний иероглиф. Он у нас всегда будет стоять вот в этой системе усин наверху. И э, читаем, ну, например, вот лолита Милянская пришла под знаком Синь, Инский Металл. Прекрасный знак, она еще сидит на Петухе. Э, петух ⁇ это такой очень видный, красивый, э, красивое животное, один из самых красивых таких знаков в китайской астрологии. И этот столб, во-первых, очень многое рассказывает о ней самой высокие фазы ци, а во вторых этот столб рассказывает очень много о ее супружеском доме. Почему? Потому что верхний знак это наш знак, а нижний знак это знак нашего супруга. Но за супруга отвечают как бы несколько показателей в карте. Первый показатель то, о чем я начала говорить, это стихия власти. Стихия власти в зависимости от вашего господина дня от вашего элемента личности вы будете видеть свою свой свою власть свой элемент он будет стоять вот в этой позиции будет называться седьмой убийца или правильная власть то есть в зависимости от инь-ян полярности и у женщин за супруга отвечает именно этот элемент элемент власти у Алиты в карте элемент власти, огонь, мы можем посмотреть на карту и поискать, а есть ли здесь огонь, красные знаки. И видим, что нет, красных знаков у нас как раз нет в иероглифах, и в ее карте мужчину, стихия мужчины не представлена многие кто начинает изучать астрологию они очень начинают переживать когда открывают свои карты начинают рассматривать и как же так самое одно из самых важных самых главных моментов а в карте нет и э, многие начинают переживать думать о том что как сложно выйти замуж э, мы знаем что валит только официально пять раз была замужем откуда как она смогла выйти столько раз замуж? Я все время говорю для того, чтобы успокоить. Смотрите в столпах судьбы. Выйти замуж такой карты на самом деле не проблема. Выйти можно, потому что стихия власти к нам с вами приходит, она приходит к нам с вами в десятилетках, и мы видим, что с достаточно молодого возраста стихия власти и всю всю ее жизнь, она каким-то каким образом приходит, да, к валите. Она приходит по годам, так же, как и ко всем к нам приходит, каждый год приходит какая-то стихия, которую в том числе нам может принести власть. Ну, и также мы можем найти... В, э, найти стихию мужа в каких-то определенных дворцах судьбы и, в общем-то, заниматься этими дворцами, и это тоже будет нам приносить мужа. То есть сама по себе карта, есть в ней муж или нет, не приговор. Вот это очень важно э, понять. Но если нет стихии мужа, то создать брак, удержать его. И здесь могут быть действительно определенные проблемы могут быть определенные проблемы и мы видим что вот валите все время там не удается долго продержаться хотя как долго в некоторых браках она состоит и по 10 и более лет а это тоже хороший показатель для этой карты итак друзья если вы хотите узнать как же смотреть карты как понять почему человек выходит замуж а, даже без стихии мужа в карте приходите на наши открытые мастер-классы я вам обязательно расскажу но ну, а для валиты я вам хочу еще немножечко дополнить а, это видео тем что мы с вами можем посмотреть насколько хорош, насколько полезен насколько нужен супружеский дом который мы видим в карте Посмотрите, она синь, родилась в сезон воды, вода очень сильная, да? мы видим по кругу усин, что вода в принципе забирает все ее силы, ей обязательно нужна опора, ей обязательно нужна поддержка. А где мы ищем поддержку и опору? Мы ее ищем либо в таком же элементе в металле, либо в ресурсах. Где у нее ресурсы и где у нее опора? Опора у нее, ресурсы у нее стоят, стоит в часе, а час у нас отвечает за детей, и мы видим, что такой же знак, как и она, стоит в дне. То есть муж для нее является действительно таким важным звеном, важным моментом, то есть вся карта, она показывает на то, что сил человек будет отдавать много. Куда? Именно социуму. За социум отвечает у нас месяц и год. Посмотрите, все, что стоит в месяце, по месяцу и по году, это самовыражение. Ну, она певица, известная личность, очень много чем занимается, помимо своего творчества. И деньги, все у нее так прекрасненько в эти деньги сливаются. И мы видим, что это все ее очень сильно как бы выматывает, забирает ее силы. И силы она может пополнить только вместе, где есть ребенок, где есть мужчина. Да? Это ее поддерживает, это дает ей силы. Поэтому полезно ли ей быть замужем? Полезно. А вот как выйти замуж, если у тебя нет стихии власти в карте? Вот про это мы с вами поговорим обязательно на открытых вебинарах. Итак... Жду вас, регистрируйтесь на наши открытые вебинары, жду вас на открытых вебинарах, где вы сможете задать свои вопросы, а я смогу на них ответить.